То есть я как бы физик, но, тем не менее, с довольно большим бэкграундом и опытом в компьютер science. Для меня как бы хороший инженерный, сильный инженерный бэкграунд, он говорит о многом. Так сказать, data science в самом, в, в самом названии, да, слово science немножко, в общем-то, это некое преувеличение. Если честно, когда мы приходим к клиенту, если у него есть data science team, это прекрасно. Вот у вас фактически автоэмейли, да, сказать, больше ничего делать не надо, вот вам черный ящик. На наш взгляд, data-driven подход не работает. Потому что после того, как мы пролетели на платформу, у нас у всех переклинило, и мы тут же переделали, там, часть моделей. Сегодня в гостях Леонид Жуков, директор Data Science BCG Gamma. Мы поговорим с Леонидом и его командой о том, над какими проектами работают Data Scientist в Гамме, чем работа в Гамме отличается от традиционного консалтинга и от работы в технологических компаниях, в чем заключается отбор в Гамму, как в нее попасть, какую роль играет формальное техническое образование, и как трансформировать бизнес гигантских корпораций с помощью науки о данных. Поехали! Расскажите, пожалуйста, об эволюции ваших научных интересов. Ведь вы начинали вообще с физики. Um, да, начинал я с физики. Um, это было давно. И просто так получилось, что когда-то я, когда поехал в аспирантуру в США, и... В общем, начал заниматься в аспирантуре в graduate school, а значит, заниматься физикой, оказалось, что довольно много задач, которые решаются, вот я занимался теоретической физикой, они решаются вычислительные, с помощью вычислительных методов, численных методов. Это с одной стороны. С другой стороны, оказалось, что на самом деле наше образование мифишное было достаточно сильное, и поэтому какие-то предметы, которые там значит, надо было обязательно учить, мы, в принципе, уже проходили. И поэтому у меня было некоторое время, и я стал брать классы в компьютер science. Вот. И В результате этого сказать, у меня образование немножко сдвинулось. То есть я как бы физик, но тем не менее с довольно большим бэкграундом и опытом в computer science. И потихонечку вот, сказать, численные методы, методы вычислений, они, сначала я их использовал в физике, после этого а, начал работать уже с, а, сказать, с, там, с биологическими данными, еще с другими данными, ну, и в итоге сказать, медленно, медленно-медленно-медленно все это переместилось в численную науку. Тогда, в 2000-х годах, еще это не называлось data science, это, и про это не говорили как big data. Но на самом деле данные были большие, и э, довольно много велось вычислительной работы даже тогда. Вот как такая короткая история. Физика — отличный бэкграунд для data science. Ну, по крайней мере, скажем так, если я, я довольно комфортабельно, комфортно чувствую себя на проектах, связанных с инженерными задачами, задачами сказать производство просто потому, что, конечно, физика дает возможность э, понять процессы. Вы еще очень много делали исследований в э, теории социальных сетей, если не ошибаюсь. Расскажите о них. Да, но ну, здесь э, как бы история такая, что, опять же, если мы вернемся немножко назад, э, 2000-е годы, когда стали появляться социальные сети, и вообще таскать, этот взгляд на информацию, как связанную между собой, как такой граф, информационной. Это было нечто новое и было, естественно, интересно с точки зрения исследований. И в целом вот эта наука о социальных сетях, она где-то, ну, вернее, это обычно называют Network Science, да, наука о сетях, она возникла тоже где-то на стыке, там, так сказать, веков и стала активно развиваться. Она на самом деле представляет себя такую мультидисциплинарную науку, и ее, так сказать, двигали вперед и физики, и математики, и компьютерщики, и социологи. И это было таким, так сказать, интересным очень и активно развивающимися направлениями. Я в то же время, примерно в, то же, в, то, в те же годы, я присоединился к Yahoo. И у Yahoo в этот момент уже, понятно, это был и поисковый движок, и Yahoo приобрело Flickr, социальную сеть для обмена фотографиями, был Yahoo Messenger. То есть уже была возможность работать с а, довольно большими а, реальными социальными сетями. Это как-то вот так вот. Смотрите, вот сейчас, после исследований физики в а, теории сетей, не кажется ли работа в Data Science не такой интеллектуально глубокой? Mm. Я поясню. А, еще в 2014 году в интервью вы говорили, что Data Science сейчас находится на уровне masters программ То есть, как таковых научных вещей пока нет. Можно сказать, что слово science здесь еще не оформилось. Um, да. Ну, на самом деле, я, в общем-то, до сих пор считаю, что um, так сказать, data science. В самом, в, в самом названии да, слово ⁇ "science" немножко, в общем-то, это некое преувеличение. Потому что, когда мы говорим о "science", мы говорим о фундаментальных вещах. Ну, например, физик, там, физика, химия, математика, биология. То есть это а, так сказать, те дисциплины, где мы изучаем а, и пытаемся понять законы природы, да, какие-то фундаментальные вещи. Data science — это скорее все-таки такая прикладная дисциплина, где мы используем различные наработки скажем, методах машинного обучения и, и, и других, эм, и других, для того, чтобы найти определенные закономерности в данных. Я бы не сказал, что мы э, работаем с какими-то фундаментальными законами природы здесь. Да? То есть для меня все-таки дата-сайенс ⁇ это больше прикладная дисциплина. А по поводу того, что интересно, не интересно, ну, э, на самом деле... Что здорово в Data Science, да, что мы начинаем использовать методы, которые когда-то, раньше, опять-таки, в 2000-х годах применялись, скажем, физики, применялись в, так сказать, в, в таких фундаментальных науках, мы их начинаем использовать для задач бизнеса. И вот это вот становится достаточно интересно. И мы смотрим на разные технологические процессы, мы смотрим на так сказать, процессы, которые происходят там, скажем, с покупателями при покупке вещей. То есть открываются огромные возможности для приложений самых разнообразных. Но пока что сами методы из Data Science, в принципе, которые идут из математики и физики, они ведь не очень сложные. Пока это, по сути, линейная алгебра, немножко анализа, там, некоторое количество еще есть теория вероятности. что-то ну, сложнее-то пока и нет. Ну, я бы сказал, знаете, как это... А, я был бы осторожнее с тем, что, значит, значит там, сложно, несложно. А, вопрос, что сложнее. Квантовая механика там? Ну да, она сложнее, но мы не используем методы, скажем, квантовой механики здесь. Но в то же время, с точки зрения а, самой математики, действительно, в итоге все, конечно, сводится, так сказать, к некоторым фундаментальным, там, уравнениям, там, линейной алгебре а, и так далее. Но это не означает, что это просто, да? Как вы думаете, а что еще может прийти в data science из физики и математики? Ну, допустим, на горизонте, там, 10 лет. Mm, хороший вопрос. Даже так сходу не знаю. Um, на самом деле, одна вещь, которой не хватает дата science на сегодняшний день, и, в принципе, многим uh, методам машинного обучения так сказать, и, и то, как используется, это, на самом деле, uh, оценка... Качество результата с точки зрения там, скажем, более, более а, точной работы с доверительными интервалами, интервалами и погрешностями. Потому что обычно все-таки так, так получается, что в Data Science даются некоторые предсказания, но в то же время скажем, в науке всегда очень и очень щепетильно относились к тому, что если мы говорим мы предсказываем какую-то величину, дальше мы даем некоторый доверительный интервал и вероятность, в которой мы считаем, что это величина правильная. Вот в Data Science пока это особенно не принято делать еще. Хотя, на самом деле, это очень важно для того, чтобы использовать результат на практике. Я слышу, что Data Science — это в меньшей степени наука пока, и в большей степени практика ее применения. Это да. инженерная часть. Но тогда возникает вопрос, что, может быть, машинное обучение может само себя обучать, само себя реализовывать? Вот что вы думаете про AutoML? Что AutoML может, а где все равно нужен человек, и без человека не обойтись? Ну, вы знаете, это очень хороший вопрос. И э, э, что мы подразумеваем под AutoML? Да? То есть мы подразумеваем, что у нас есть определенные методы, которые мы хотим разработать, которые могли бы, сказать, когда мы им просто даем сырые данные, да, они сами могли бы находить определенные закономерности. В принципе, я бы сказал, возможен возможный, даже на сегодняшний день ну, уже в некотором смысле существует в форме так называемой Transfer Learning, когда у вас есть уже некоторые модели, и а, натренированные в определенном образом, и их как бы можно а, распространять на новые, на новые данные, и есть некоторая стандартизация внутри определенных классов и типов задач. Ну, то есть, например, когда мы делаем распознавание образов, да, и у нас есть модели, которые, натрениров... которые работают для распознавания образов, мы действительно, создав такую модель, мы можем тренировать на разных данных, и она будет работать для распознавания самых разных образов. В то же время, когда мы решаем многие задачи, связанные с бизнесом, у нас не настолько... Входные данные, которые используются, они очень разнообразны. И, например, если вы там решаете задачу, не знаю, оттока клиентов в банке, то у вас в качестве параметров входных может идти и возраст, и пол, и адрес, где человек живет, и его транзакции предыдущие, и его друзья там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом во всем нужно разобраться, и каким-то образом, используя вот все вот эти самые разнообразные факторы, построить модель, основываясь на этих факторах. Я сейчас не вижу, как, скажем, автоматизированная система, которая не понимает и не знает, вот как это все было устроено, научится брать просто эти данные и сама создавать вот эти вот фичи. То есть, когда мы строим модели, есть, в принципе, два этапа. Да, у вас есть feature engineering, то есть превращение сырых данных в некоторые осмысленные факторы, а, от которых может зависеть результат. И после этого, используете факторы, дальше вы, так сказать, их, и основываясь на них, вы строите предсказательные модели, и дальше у вас там уже есть какие-то стандартизованные стандартные алгоритмы, которые работают, на, используя эти факторы. Вот а, выбор, правильный выбор стандартных алгоритмов, да, вполне возможно автоматически. Да, перебор различных mm -hmm. параметров, там, подстройка и так далее. Вот создание этих факторов, это в некотором смысле даже где-то на грани, знаете, науки и искусства. Mm -hmm. Просто потому что нет, а, какого-то одного правильного способа mm -hmm. этого делать. И здесь, на самом деле, требуется понимание, с одной стороны, методов машинного обучения, чтобы понимать вообще, mm -hmm. что можно скормить в алгоритм. С другой стороны, требуется экспертиза в, так сказать, domain expertise, да? mm -hmm. то есть экспертиза в той области, в которой вы работаете, чтобы понимать, что имеет смысл, что не имеет смысл. Скажем, если мы говорим там, о, мы рассматриваем, скажем, сигналы, идущие из датчиков, надо смотреть на саму величину сигнала или надо смотреть, например, на скорость, как, оно, как он меняется, да? то есть на величину или на производную. А что может быть важным? Это может знать эксперт, специалист, который mm -hmm. понимает, что это величина меряет, ну и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть, по сути, фичер engineering — это то, где требуется data scientist, потому что требуется domain knowledge и требуется некоторый уровень креатива. Да, и требуется понимание того, как работают алгоритмы, потому что фичи можно наделать самые разные, некоторые из них могут быть немножко бессмысленны для алгоритма. Нужно немножко понимать ту часть тоже. То есть это как раз тот человек, который понимает, с одной стороны, у него, есть представление о том, как работает сама область, с другой стороны, есть понимание о том, как устроены алгоритмы. То есть это как раз позиция для Data Scientist. Вот у меня сейчас будет, наверное, глупый вопрос. Uh, вот в чем заключается. Ну, смотрите, ведь часто модели там, тех же нейронных сетей, они работают как black box. Uh -huh. Им не нужно понимать данные для того, чтобы на их основе что-то выдавать Например, картинки, им не нужно понимать концепцию кошки, чтобы понять, что это кошка. Вот аналогичный вопрос. Может быть... Э Моделями мы не нужно понимать доменную экспертизу какую-то, чтобы все равно выдать полезный результат, если мы можем оценить эту модель. А, смотрите, это, это, кстати, интересная тема. Дело в том, что, если обратите внимание, вот нейронные сети, как вы правильно заметили, они устроены так, что у вас на вход подаются реально просто сырые данные, да, то есть необработанные. А, и где работают нейронные сети хорошо на сегодняшний день? Они работают в распознавании э, картинок, они работают х, там, хорошо для текста, они работают хорошо для звука. То есть та, там, где у вас, во-первых, есть сигналы, в, так сказать, временное распределение сигнала, во-вторых, где у вас входные параметры э, однородны. В каком смысле? Когда вы смотрите на картинку, на вход, э, э, и пытаетесь проанализировать ее с помощью там, нейронной сети, на, на вход вы подаете э, значение... Для каждого пикселя значение интенсивности цвета цвет ее, да, то есть, так сказать, 0256 или какое угодно закодированное. Но они в этом смысле все одинаковые. То есть, все фичи, в этом смысле, это просто mm -hmm. значения, и все пикселы одинаковые. У вас для каждого пикселя идет одно и то же. После этого нейронная сеть там складывает, прогоняет через сетисом. Если вы пытаетесь сделать решить задачу, так сказать, с, ну, опять-таки, вот, пример, который я привел с банком, у вас. Одна фича — это возраст, другая фича — это, может быть, пол, третья фича — адрес, четвертая фича а, — там доход. Просто так их сложить смысла особого не имеет. Да? То есть они совершенно разнообразных типов фичи. В то время как внутри, скажем, когда вы делаете а, Image Recognition, у вас все фичи абсолютно одного и того же типа. Да? Это, это просто интенсивность каждой, каждой точки, каждого пикселя. Вот. И в этом смысле вот для такого типа задач Действительно, значит, нейронные сети, так сказать, работают. Теперь один нюанс еще. Смотрите. Мы сейчас с большой легкостью говорим о использовании там, глубоких нейронных сетей для классификации, для обработки имиджей. И мы говорим, что фичи особо не нужны там делать, мы просто залили туда напрямую данные, и вот все сработало. Но ведь прежде чем это произошло, прошло много лет, пока исследователи занимались созданием архитектуры этих сетей. То есть в некотором смысле сложность feature engineering перешла в сложность архитектуры сетей. И вот то время, которое сейчас, может быть, мы тратим на а, там, создание фич для, там, скажем, работы с, там, для, для банковских клиентов, вот это время было затрачено тысячи человек и часов, десятки тысяч наверное, человек и часов исследователей, которые придумали оптимальную форму а, сети, да, для того, чтобы она научилась распознавать образы. И теперь вот это вот все время, которое закодировано в некотором смысле в черный ящик и в а, а, сеть, мы легко используем, потому что все картинки, они стандартизованы. У вас все сигналы — это вот значение в пикселе. Вот в таком случае действительно, вот для, такой, для такой истории действительно, вот у вас фактически автоэмейль, да, больше ничего делать не надо, вот вам черный ящик. Но таких примеров, вот мы привели, сказать, три примера, есть ли еще такие? Ну, наверное, можно как-то больше стандартизовывать. Но а, в целом многие задачи, они настолько индивидуальны и уникальны, что я больше чем уверен, что вот этот вот этап фичи engineering он никуда не денется. Мы сейчас с вами обсудили как бы, математическую, техническую сторону вопроса. Интересно еще и бизнес-сторона. Вот э, не так давно вы говорили очень интересную вещь. Просто модель это математическая развлекаловка. А, нужны рычаги для трансформации бизнеса. Вот какие рычаги есть у BCG? Расскажите о них, пожалуйста. Да, ну это вы хорошо, конечно, да, да, так сказать, вспомнили все мои. Э, Я готовился. Смотрите, у нас даже мы даже так у себя говорим: мы говорим, что при внедрении алгоритмов при, сказать, использовании data science в бизнесе, у нас есть такое правило, мы называем 10 20 70. Значит, это тот, те усилия, которые нужно приложить для того, чтобы это внедрить, и для того, чтобы получить value, создать ценность от а, наших алгоритмов. То есть 10% идут а, значит, усилий на создание алгоритмов, 20% — на внедрение самой технологии и 70% — на change management, на изменение бизнеса. А, что я имел в виду? Um, ну опять-таки вот так сказать пример uh, скажем я довольно много занимаюсь задачами связанными с предсказаниями поломок оборудования да, на производстве um, и скажем мы можем построить модель которая предсказывает а, время до поломки определенного оборудования. Ну, например, у вас там есть насос какой-нибудь или турбина, которая работает. И глядя на данные, идущие с э, сенсоров с этой турбины, мы можем сказать, что, <coughs> наверное, сказать, вот, там, знаю, через три недели мы считаем, что сказать, может произойти поломка. Да? Ну, в некотором смысле так сказать, анализируйте кардиограмму оборудования. А такая модель, такую модель можно создать. Прекрасно. Например, она такая модель создана, она теперь все это считает. Что происходит дальше? Дальше для того, чтобы создать какой то value для клиента, да, значит, эту модель нужно запустить в производство, и дальше все службы, они должны работать, используя эту модель. Значит, в данном случае это будут операторы, которые должны понимать, а, которые оперируют этим производством, должны понимать, что с этим делать и как реагировать, и а, система maintenance, потому что есть определенная система, с помощью которой поддерживаются поддерживается работа, да, как производится техобслуживания, ее нужно изменить, потому что если ее не изменять, тогда смысла во всей этой истории нет никакого. Можем потом более детально поговорить о том, как это работает, но в целом без этих изменений вы value никакого не получаете. И вот эти вот внесение этих изменений в бизнес, это тяжелая и большая задача, и как раз э, преимущество BCG заключается в том, что BCG работает с бизнесом уже больше 50 лет, они понимают, как делать, как осуществлять change management в бизнесе. И, на самом деле, мне кажется, это вот критическое совершенно отличие, скажем, BCG от многих эм, технологических стартапов, которые, в принципе, по технологии, они, в общем-то, могут создавать эту технологию. У них возникают сложности с внедрением этого в бизнес, потому что для этого нужно иметь опыт работы с большим бизнесом, э, иметь доступ к этому большому бизнесу и понимать, как сделать так, чтобы люди начали использовать ваш продукт. Ну, Расскажи свой проект. самый интересный проект. Мой самый mm. интересный проект... Вообще все проекты мои интересные. То есть вот именно в BCG мне все проекты нравятся, okay. Выбери один какой-нибудь. Ну, один, да, самый. Это вот как раз платформа. Помимо того, что была интересная задача, интересная команда, мы знали, что мы делаем, и вот был некоторый драйв, как и всегда. Но в этот раз это была очень интересная и необычная локация, именно сама платформа, потому что это нужно было пройти тренинг, подготовки к вертолетным полетам над водой, то есть учиться, по сути, тонуть в вертолете и выбираться оттуда, даже вверх ногами. Это очень интересный такой эксперимент. Потом, значит, мы летели на эту платформу, там жили неделю вместо трех дней, потому что был туманный, мы не смогли вылететь. Мы, кстати, не смогли туда прилететь с первого раза, то есть это вообще было интересно. Мы не смогли прилететь и не смогли улететь с первого раза оттуда. Вот, и, ну, это необычный объект в море. То есть вот такая вот махина железная стоит посреди моря, качает нефть, газ, и как-то работает, шумит. И... Ну, это превосходное зрелище, это очень завораживает. То есть, думаешь, насколько гений человека вообще продвинулся вперед, что он такие вещи может строить. А расскажи, пожалуйста, зачем туда вообще нужно летать Data Scientist? Казалось бы, данные можно обрабатывать и в офисе. Да, данные можно обрабатывать в офисе. Кстати, вот этот интересный был момент, как мне данные в этом проекте приносили. В итоге мне их привезли на вертолете на жестком диске. прям с самой платформы. Вот. Ну, это ладно, такой интересный факт о проекте. Потому что, на наш взгляд, Data-driven подход не работает. Нужно, то есть нам дали данные, мы mm -hmm. просто сидим с данными и смотрим исключительно mm -hmm. в данные и пытаемся сделать какие-то выводы на них mm -hmm. и построить адекватный вменяемый модель на этих данных, не зная специфику этой области, не посмотря своими глазами, как все происходит. Мне кажется, это невозможно, потому что существует огромный вот просто разрыв понимания между датасетом на компьютере и вот этой вот реальной жизнью. То, почему эти данные собрались так, почему значения такие, что происходило в этот момент. Потому что вот в нашем случае с платформой, значит, это данные датчиков. Вот мы смотрим на данные датчиков. Хорошо. Вот был какой-то период, когда мы думали, да, наверное, устройство себя вело очень плохо. А почему оно так себя вело? Мы звоним на платформу по телефону, а начинаем объяснять, отсылаем картинки. Люди уже не помнят, к сожалению, операторы, что там происходило в деталях. А поэтому приходится туда прилетать вместе с ними садиться и понимать, почему так или иначе они себя ведут, почему они принимают те или иные решения по управлению этим оборудованием и что они делают в случае, если там, они видят те или иные показатели. Потому что в нашем случае оказалось, что до какого-то момента были вообще пусконаладочные работы, и этот кусок данных вообще не стоит смотреть. Потом, те параметры, которые мы видели, что они там, аномальные или неправильные, то есть оборудование как-то плохо работало. Оказывалось, что просто кто-то уронил огромный гаечный ключ рядом с механизмом, датчик это зафиксировал, ну, вибрационный датчик, например, он это зафиксировал, ну, вот, и на самом деле все окей с этим. И пока вот мы не поговорили с людьми на самой платформе об этом, о всем прям с ними, вот прям лицом к лицу, не посмотрели на это оборудование, не посмотрели, как операторы им управляют, как обходчики его осматривают, пазл в голове не срастался вообще. Потому что после того, как мы пролетели на платформу,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 окна, с которыми мы смотрим, там, какие-то показатели Потому что пока мы не увидели процесс, не прожили его, мы не понимали до конца, что происходит. Ну, то есть на платформе вы не только собираете экспертизы, общаетесь с людьми, но вы и модели сами там делаете? Или вы просто приезжаете пообщаться, а потом летите обратно и разрабатываете? В нашем случае было 50-50. То есть мы уже пролетели с какими-то моделями, то есть уже было проведена подготовка. Но еще это был организационный момент, потому что на платформу полететь это огромный, ра огромная работа по подготовке этого мероприятия. То есть согласование со всеми заинтересованными, что мы летим. Получается бронирование места на этот вертолет. Проход, прохождение этого тренинга, того самого, где мы 1 в вертолете. То есть вот это все, пока мы все это прошли и сделали, а еще здесь надо работать. Вот. Оно вот где-то ближе там Работать можно ночью или ну, в самолете это... <смех> <смех> В том числе, да Вот где-то в третьей четверти проекта Вот мы уже туда полетели Поэтому уже... у нас уже были какие-то модели <смех> Было уже понимание, потому что у нас было огромное количество звонков С платформы, с операторами Прям даже ночью мы там сидели, с ними общались Потому что там смена меняется Но с ними полетели И там уже прям мы поняли, что да, вот здесь надо поправить Вот здесь изменить, вот здесь вот Нам операторы не забыли рассказать Или, ну, не то что забыли скажем так, какие-то детали были неочевидны в наших вопросах. И нам они до конца были неочевидны. А потом, как мы все увидели, мы сразу все по-другому И там же прям мы все переделали, перетестировали. Расскажите, пожалуйста, как искать задачи для Data Science в бизнесе? Потому что, с одной стороны, дата Scientist обладает экспертизой в Data Science, но могут не обладать domain knowledge, а бизнес обладает domain knowledge, но не понимает, что Data Science может для них сделать. Как подружить? Вы знаете, а, хм, здесь, мне кажется, сказать, нету, нету короткого ответа. А как, я могу сказать, как это у нас происходит на практике. Да? А, сказать, идет движение с двух сторон, с обоих сторон. С одной стороны, у бизнеса есть вполне себе конкретные задачи, с которыми он приходит к BCG. Это могут быть задачи, например, по там, управлению персонала там, или еще чем-нибудь. Например, BCG, например, клиент может спросить, «Вы знаете, у меня очень высокая текучесть кадров, да? мы хотели бы посмотреть, что происходит». Он нам не говорит, что это задача математическая, у него есть просто реальная проблема, уходят люди. Mm -hmm. а дальше консультанты могут посмотреть, понять, из-за чего они уходят. И если окажется, что мы можем пос посмотреть на эти факторы, повлиять, а дальше мы смотрим на это и понимаем, что на самом-то деле, а, ко всему прочему, мы также можем попробовать предсказать, кто из людей уйдет. Наверное, скорее всего, в данном случае клиент не знал, что есть такая возможность. А? У них, они пришли с определенной задачей, с определенной болью. Мы сказали, что, вы знаете, есть современные математические модели, которые вам позволят... Значит, предсказать, кто из этих людей уйдет, и тогда вы можете принять активные меры. Бывает такая ситуация. Бывает, естественно, ситуация, когда есть различные публикации в журналах, люди видят. А, бывает ситуация, когда кто-то слышал, что что-то происходит в другой области, и спрашивается, можно ли применить это здесь. То есть совершенно из, с, разных, с разных сторон а, подходят. Но опять же, наверное, ключевым а, заключается в том, что мы никогда не говорим клиенту, смотрите, у нас есть новая технология, давайте придумаем для нее, для нее применение. Это мы всегда идем от бизнес-задачи, от бизнес-процесса, от, от каких-то, так сказать, бизнес-пейнс, которые существуют. Ну, либо применение вы должны сами придумать, а потом сказать, вот ей и применение. Ну, явно применение, не клиент но... должен придумать. Нет, применение. явно не клиент, и даже если применение, должно быть очень, так сказать, ну, практическое, да, которое показывает, uh -huh. так сказать, path to value, да, то есть, как это, зачем это нужно клиенту, да. Вот тогда обратный вопрос. Вот клиенты ведь часто сейчас сами развивают из себя компетенции в Data Science, mm -hmm. и, в принципе, у крупных компаний в России уже есть большой набор Data Scientist своих. Вот как в таких условиях BCG Gamma может принести валию? Ну, вы знаете, если честно, когда мы приходим к клиенту, если у него есть Data Science Team, это прекрасно. То есть... А, потому что это означает, что они уже на определенном, так сказать, этапе развития. Mm -hmm. Это означает, что те модели, которые мы будем создавать, будет кому передавать. Да, уже это культура, значит. уже есть культура, уже есть counterparts. А, то есть это на самом деле очень хорошо. Что часто мы наблюдаем в таких ситуациях? Потому что понятно, что значит, тема data science а, она уже так сказать, ну, лет 5 уже да, существует, и многие компании начали, конечно, создавать все такие команды. А, тем не менее, что мы что мы замечаем, что, что случается? Обычно в эти команды а, либо нанимают людей внутренних, которые не были никогда, у которых нет профильного сказать, образования в data science, uh -huh. а, они как бы знают компанию, они понимают, что как, но им не хватает а, знаний в технологии. Да? И тогда такая команда она больше страдает от того, что они просто действительно не могут, ну, у них просто нет современных алгоритмов, они не до конца понимают, как это вот все действительно технически работает. С другой стороны, бывает более частая история, когда нанимаются внешние люди, которые хорошо понимают машинное обучение, значит, понимают, что такое data science, они туда приходят, но у них нет никакой связи с бизнесом. И оказывается, команда, которая немножко в таком вакууме, и она ходит по, по компании, пытается спросить, о а чем мы для кого здесь можем сделать. То есть нарушена вот эта вот э, связь между эм, алгоритмами и практическими бизнес-применениями. И в таких ситуациях обычно как раз BCG помогают с тем, чтобы прийти и помочь им приоритизировать задачи, собрать задачи, выбрать правильные задачи и запустить в этот процесс передачи алгоритмов, передачи так сказать, решений в бизнес, имплементации. То есть вот эти как раз 70%, о которых мы говорили. И здесь как BCG гамма мы помогаем им разобраться задачами и, так сказать, kick старт the process. Uh -huh. um, еще хочу немножко просто прокомментировать. На самом деле, да, с одной стороны, многие компании создают такие подразделения. Но представьте себе, что вы завод, который производит трубы. И вам нужно теперь стать digital. Ну вот где вы возьмете людей, которые к вам придут работать? Причем вы еще и не в Москве, а где-нибудь. Но ну, очевидно, что для них эта задача очень и очень сложная. Поэтому, на самом деле, еще одна, одна из работ, которую мы делаем тоже в BCG, это мы помогаем запустить эти проекты, помогаем собрать и, со и создать команду. И тогда это для нас решает тоже многие проблем с тем, кому передавать а, разработанные алгоритмы и разработанные системы. А вот как собрать команду вот для такого примера, как вы сказали? Завод <сас> где-то еще и не в Москве. Тяжело. Тяжело, тяжело, тяжело. А есть разные варианты. Есть варианты, например, и э, тоже у BCG есть подразделение BCG Digital Ventures, когда мы по позволяем создать, ну, создаем вместе с клиентом, например, стартап, который, в который клиент вкладывает деньги, BCG вкладывает деньги, и э, этот стартап, в него входят, например, какие-то эксперты от клиента, и мы на него набираем. Набираем людей, естественно, он сажается где-нибудь там, например, в Москве или еще mm -hmm. где-то, да, то есть делать некое такое гораздо более секси-предложение, mm -hmm. чем просто работать на, на труппрокатный завод. Да-да-да. да, да. Но а, в, этом, в этом есть некоторый смысл. И, кстати, эта проблема не только российская, это проблема во всем мире, потому что, как правило, вот такие вот все а, индустриальные, тяжелые индустрии, они, естественно, сидят не в столицах. Да, и представьте себе там, США, они где-то сидят посередине Америки, они тоже не могут нанять себе людей. И вот эта вот, а, история с тем, чтобы приносить новые технологии, для этого нужно приходится создавать либо какие-то сателлайт-офисы, mm -hmm. либо еще идти на различные ухищения, чтобы людям было интересно там работать. Плюс, конечно же, еще один такой нюанс. Для создания Data Science подразделения вам нужно набирать некоторую критическую массу людей. Просто когда есть один-два человека, они будут настолько оторваны от всего data science community, что они в итоге, в общем-то, не выживут да, в, этом, в этом мире. То есть нужно как минимум 10-15 человек команду собирать, чтобы а, они внутри себя могли обсуждать идеи, чтобы могли работать над разными проектами, чтобы, сказать, создалось вот такое вот эм, команд командное ощущение. Почему, когда нанимают data scientist, э очень много внимания уделяют техническому бэкграунду? Потому что казалось бы, дата science требует, конечно, интеллекту... больших интеллектуальных усилий, но при этом это все-таки не science, это больше это в какой-то степени и арт тоже. Прикладная вещь. Ну, вы знаете, я немножко как бы байст в этом, в этом mm -hmm. вопросе, да, потому что у меня, сказать, есть тоже инженерный бэкграунд. Мне кажется, что в некотором смысле гораздо проще взять инженера и обучить его каким-то бизнесовым вещам, чем пойти а, в обратном направлении. Дело в том, что таки инженерная дисциплина, она очень прикладная и требует некоторого, сказать, а, ну, опыта, да, привычки и определенного склада ума. И просто люди, которые идут в инженерную дисциплину, они, они как бы обладают этим складом ума и этим подходом. А Все-таки... Uh, как бы data science, или там можно, так сказать, относить, как... это в принципе инженерная дисциплина, потому что мы создаем продукты, которые должны работать. И uh, это требует определенного кругозора и определенного опыта в создании таких продуктов. То есть в этом смысле я все-таки, так сказать, чуть больше mm -hmm. uh, ну, стараюсь смотреть. Для меня как бы хороший инженерный, сильный инженерный бэкграунд, он говорит о многом. То есть, понимаете, можно пройти, прослушать курсы на Курсере и что-то, так сказать, знать об этом. Вот а, вы предвосхитили мой вопрос. Да, можно прослушать и что-то знать. А будете ли вы глубоко понимать а, все это? Ну, наверное, скорее нет, чем да, просто потому что эта э, область все-таки достаточно широкая. Да? Не случайно, чтобы получить образование, скажем, диплом компьютера вам нужно 4-5 лет. Потому что существует много-много-много... Так сказать, дисциплину. Вы там год занимаетесь компьютер-визионом, вы там год занимаетесь операционными системами, вы год занимаетесь компиляторами, вы год занимаетесь программированием на разных языках, вы год занимаетесь а, там, анализом данных, методами машин. То есть это на самом деле большая-большая дисциплина. Когда вы читаете, слушаете курсы на курсере, ну, у вас какие-то вещи сжаты в маленькие кусочки. То есть, в принципе, вы умеете говорить, вы что-то понимаете, но есть большая разница между тем, чтобы понимать концепцию и тем, чтобы делать продукт который работает и работает надежно. Вот смотри, если в CV э, вуз не технический, но при этом человек там, даже где-то поработал немного угу. по технической специальности, видно, что много курсов проходил, вот его не отсейте на этапе не отсеем. CV? То есть будет здорово, если, э, конечно же, кандидат подкрепит свое резюме с письмом, где он напишет, почему ему интересно поменять, допустим, свой карьерный трек, или почему он хочет после там, гуманитарного направления пойти в гамму и он скажет о том, что, да, он учился сам, у него были какие-то курсы, он умеет программировать, он, может быть, делал какие-то проекты, да, какие-то, может быть, у него практика какая-то была, не знаю, хакатон или еще что-то, то мы в любом случае рассмотрим. А гитхаб смотрите? Смотрим. В общем, нужно гитхаб причесать, если не технарь, нужно причесать гитхаб и показать, что технарь. Дело в том, что... Проекты, на которых мы работаем, команды обычно очень маленькие. То есть у нас команда может быть 2-3 человека, иногда даже может быть один человек Data Scientist, mm -hmm. и дальше у вас будет там Project Leader. Это означает, что вся ответственность лежит на этом человеке. При всем как бы нашем понимании о том, что должен быть, значит, и там есть всякие техники, там и Pair Programming, там и так далее, у нас, к сожалению, при той скорости, с которой мы разрабатываем, мы это можем использовать в очень ограниченном количестве. Да? И поэтому нам нужно, чтобы люди, уже придя к нам, умели сами создавать надежный код, надежный программный mm -hmm. продукт. И это критически важно, просто потому что вы здесь являетесь не маленьким винтиком в большой машине, и кто-то потом может прийти, посмотреть и поправить. Да, старший товарищ придет и все это исправит, сделает за вас. Нам нужно то, чтобы вы создавали, чтобы оно работало. И а если у вас, как бы, если человек приходит, послушав курсы на Курсере, и нет профильного образования, ничего страшного, если он при этом несколько лет до этого проработал и действительно писал код, который идет в продакшн. Это означает, что он уже набил все те, так сказать, шишки. — Он еще и в продакшн. — Ну, правда, ну, случае. Не, не, не но... просто модели. — Ну, окей, может быть, не совсем уж, может быть, не полностью в продакшн, но, по крайней mm -hmm. мере, он работал с настоящими software-инженерами, которые mm -hmm. могли посмотреть новый код и сказать, ой, ну mm -hmm. вот так не делай mm -hmm. никогда. Да? Вот. У нас, к сожалению, просто, опять-таки, в силу того, что команды у нас небольшие, и в силу того, что мы работаем с очень большой скоростью, у нас реально там, довольно сложно вот, обучать та таким вещам. Поэтому хотелось бы, чтобы человек приходящий, он, так сказать, mm -hmm. умел это делать. С точки зрения профиля мы ищем ребят сильных, с живым умом, которые хотят развиваться, хотят учиться. Это некая смесь аналитики и бизнес-экспертизы, а ребята из сильных технических да. школ, которые умеют программировать, которые понимают, как результат их работы влияет далее на бизнес, и которые, наверное, не боятся путешествовать. Путешествовать не боятся? Да, потому что команда международная, проекты международные, и на самом деле большая часть работы ребят — это действительно travel. Тревел не только там, в России, но и очень много проектов зарубежных. Про Этап отбора. Да, этап. Этап отбора. На самом деле команда очень сильная, и мы стараемся в рамках процесса отобрать самых-самых сильных ребят. Да, я бы сказала, что рекрутинг-процесс готовит, в принципе, вас к работе в BCG. Первый этап – это скрининг документов. Как я уже сказала, это резюме и сопротивление письмо. В письме мы ожидаем, что кандидат нам расскажет, почему ему интересно попробовать BCG в гамме, почему он сильный кандидат. А после скрининга мы либо встречаемся на HR-интервью, либо мы отправляем онлайн кодин челлендж Эти этапы мы можем менять. Mm -hmm. Соответственно, на HR-интервью мы проверяем мотивацию, мы проверяем, действительно спрашиваем про проекты, которые были в больших данных и так далее. Мы тестируем английский язык, в том числе общаемся на английском. Нам интересно, как человек дальше видит свой карьерный путь, насколько его пожелания мэчатся с тем, что мы ему можем дать здесь, потому что мы абсолютно открыто говорим о каких-то плюсах и минусах работы mm -hmm. у нас. А на онлайн-кодинг-челлендж мы даем техническое задание, они варьируются в зависимости от профиля кандидата. Там, как правило, несколько вопросов, где ребятам нужно кодить, кодить либо на ар-либо на питоне, и есть несколько открытых теоретических вопросов. А Плюс, что технические тесты проверяют наши ребята, то есть проверяют не компьютер, а наши data сайентисты Но там, наверное, тестируется эта программа компьютером, а потом они еще смотрят на качество кода. Или не так? Ребята полностью проверяют э, сами качество кода и там, mm -hmm. теоретически тоже. Mm -hmm. Окей. То есть... okay. Так, а что дальше? После технического задания и после HR-интервью мы встречаемся здесь на техническом интервью с командой и с Леонидом Жуковым. Mm -hmm. а, и абсолютно, ну, здесь скорее уже не по резюме да, будет общение, а именно технические термины, какие-то формулы. А ребята mm -hmm. дают а, технические задачи, а, представляют, допустим, вы к нам пришли, и вы работаете как то scientist, у вас такой проект, такая проблема, как вы к ней подойдете, допустим? и смотрят на глубину ответов кандидатов, могут попросить даже какой-то кусочек кода написать, ну, в общем. Но вопросы обычно вещи. касательно data science. То есть не будет вопросов по алгоритмам, структурам данных, вот то, что гномики называют? Мне кажется, в зависимости от профиля кандидата, во-первых, да, то есть у нас есть разные ребята, есть ребята, которые эксперты в machine learning, есть ребята, которые эксперты в operational research, есть новое направление для нас, это... Для внешней аудитории я бы сказала, что это называется софтвои инженеры. И угу. в зависимости от того, как... Вот какой там профиль, гномики, скорее всего, будут. Там могут быть, да. Так, это техническое, техническое интервью. интервью. что еще? Соответственно, техническое интервью с командой, техническое интервью с Леонидом Жуковым, с Леонидом уже на английском, как правило. И если мы говорим про full тайм позицию, то есть региональный раунд, состоящий из двух технических интервью с нашими угу. представителями угу. А, из других офисов. Если мы говорим про а, стажировку, да, у нас сейчас идет отбор на стажировку, то там одно а, техническое интервью там, с Леонидом с команды и только одно интервью региональное, где мы уже а, даем, соответственно, офер. Угу. Одно реги региональное. А что значит региональное интервью? А, под региональным мы подразумеваем, поскольку еще раз команда Гамма международная, да. мы предполагаем, что в нашем процессе участвуют коллеги из других офисов, угу. да, то есть из региона. Могут быть из Парижа, из Испании, любые доступные интервьюеры. А кейс-интервью бывает? Если мы говорим про фулл позицию, то в рамках процесса есть также кейс-интервью. Мне кажется, это самый сложный этап отбора для наших дейта-сайентистов, потому что, как правило, ребята в гамму, они не заточены на решение кейсов. Да? То есть известно, что ребята, которые идут в классический консалтинговый трек, они решали огромное количество кейсов. Здесь мы стараемся на самом деле помочь. Мы направляем э, материалы, мы направляем Ссылки, доступы на сайт, где можно посмотреть, как проигрывается интервью у нас. Мы э, стараемся организовать подготовительное мероприятие по разбору кейса, либо стараемся организовать МОК-интервью, но мячик всегда на стороне кандидата. Поэтому mm -hmm. здесь э, скорее вопрос к внимательности кандидата его желанию инвестировать в а, процесс подготовки. Понятно, что на этапе классического кейс-интервью мы смотрим а, немножко на другие вещи. То есть, как правило, оно бьется на несколько блоков. Мы оцениваем а, беседу по резюме, это то, как а, человек рассказывает про свой опыт, про свою мотивацию, про а, то какой он насколько он хороший командный игрок, это, что называется personal experience interview PEI. Да и э, следующая часть это как раз э, кейс, где мы э, стандартно смотрим на математику, э, на некую структурированность кандидата. Ну, конечно, в меньшей степени на какой-то бизнес-сенс, который, скорее, ожидается от классических консультантов. Ну, и понятно, что параллельно оценивается коммуникация кандидата, то есть как он выстраивает отношения, насколько он умеет слышать, можно ли с ним пойти клиенту, условно. Отлично. То есть, по сути, если кандидат прошел кодинг-тест, интервью с hr Потом интервью про техническое интервью по кейсам, то тогда получается Да, это если мы говорим про full-time позицию. Full если мы говорим про стажировку, то есть возможность пропустить классическое кейс-интервью и одно региональное техническое uh -huh. интервью и уже доказать э, себя, я бы сказала, в бою. Uh -huh. И тогда уже можно получить потом full-time offer абсолютно и верно. без всяких да. интервью. Абсолютно абсолютно прекрасно. Расскажите, пожалуйста, про позиции для Data Sciences и BCG Gamma, и как выглядит карьерная лестница? Твой карьерный трек очень зависит от тебя самого, uh -huh. от того, насколько ты готов инвестировать в свое развитие, насколько ты ответственно относишься к своим проектам. Ребята, Gamma-консультанты абсолютно выровнены по позициям с классическими консультантами, uh -huh. с точки зрения условий, там, зарплаты и так далее. Uh -huh. Это абсолютно одинаковая история. Как консультант? Как консультант, только okay. в Data Science департаменте. И okay. там есть, соответственно, там, другие названия, да? то есть это Data Scientist, э, там есть внутри уровни, есть Senior Data Scientist, есть Lead Data Scientist, mm -hmm. что соответствует, например, в классическом консалтинге пониманию э, Project Leader, mm -hmm. э, и есть директор. У нас карьерное действие начинается с того, что вы приходите к нам как э, Data Scientist, а да? потом у нас есть там позиция Senior Data Scientist. Э, э, это, в принципе, обе позиции связанные с, а, так сказать, вы работаете руками. Да? После mm -hmm. этого у нас есть Lead Data Scientist или Project Leader. Вы также продолжаете... Это Team Lead. Да, это, это Team Lead, вы, он также абсолютно contributed, то есть вы также естественно, mm -hmm. продолжаете работать, но вы уже отвечаете за кусок проекта. И дальше у нас есть позиции там, Principal Data Scientist, Associate Director. В этих позициях вы уже а, обычно ведете несколько команд, несколько проектов и занимаетесь больше даже, часть времени уходит на то, что вы продаете. Потому что, ну, понятно, это консалтинг, uh -huh. то есть проект надо еще откуда-то брать. То есть, а, вы, и это да? люди из BCG Gamma тоже это делают? Обязательно... То есть продают не просто BCG, нет, BCG конечно, BCG, тоже? Да, обязательно. Дело в том, что ну, опять-таки, BCG, классическое BCG, оно э, умеет продавать проекты трансформации бизнеса. Uh -huh. а, когда мы говорим про аналитические проекты, а, часто не хватает у классической BCG-консультантов и руководства, не хватает глубины понимания. Причем, вы понимаете, когда речь идет о вот, так сказать, проектах, связанных с аналитиками, очень часто со стороны клиента тоже участвуют люди, глубоко понимающие технологию. Поэтому, конечно, нам, как BCG, нужно тоже, чтобы в нашей команде а, были люди, соответствующего уровня, достаточно также глубоко разбирающейся технологии. Поэтому однозначно на кейсы, которых потом используется BCG гамма, мы идем продавать вместе а, с классиками BCG. Ну и плюс надо к этому добавить, что в тот момент, когда происходит продажа, также определяется, ну, определяется стоимость проекта, определяются ресурсы, которые необходимы. Понятно, что а, так сказать, гамма, люди BCG-гамма понимают, сколько нам нужно ресурсов, разработчиков и так далее, что, в общем-то, ну, не совсем бывает очевидно для а, классиков. Ну, понятно. А, есть ли возможность перейти из BCG-гамма в классический BCG и в обратную сторону? А, хм, хороший вопрос. Значит... А... Однозначно сейчас, когда вот BCG-гамма растет, у нас э, есть довольно много желающих перейти из классического BCG-трека к нам. И мы это осуществляем при этом, э, э, ну, пройдя техническое собеседование. да, То есть так, mm -hmm. уже, уже бизнес-собеседование нужно проходить, техническую mm -hmm. часть нужно. У нас также есть примеры, э, значит, э, когда из гаммы переходили в классиков. Но они, я бы сказал, редких. Но бывает. А, есть, а почему BCG? редки? Просто неинтересно Ну, просто интересно, потому что, если вы приходите, как бы хотите заниматься чем-то, так сказать, cutting edge, что-то совсем, так сказать, новое, mm -hmm. а, вам интереснее аналитика, вот таких людей мы обычно нанимаем. И, в принципе, так сказать, ну, стандарт такой, что, чтобы попасть в BCG Gamma, в принципе, вы должны пройти вот... Классический бесед. Вы должны пройти интервью классического беседжи mm -hmm. на том же уровне, на котором вы проходите его в пластике. Зачем вам, в общем-то, это делать? Единственное, единственное, почему люди могут уйти, если им просто кажется, ну, ну, неинтересно, так сказать, заниматься аналитикой, хочется заниматься каким-то более Ты более широким. Я устал за компьютером вещам. сидеть, хочу пообщаться. Mm -hmm. Ну, например, да. То есть такое бывает. Сейчас в Гаме сейчас уже, господи, уже более 600 человек во всем мире. А вот. в Москве? А в Москве у нас сейчас 15 и мы продолжаем расти. То есть у нас есть открытые позиции, мы активно нанимаем. Угу. А есть ли какие-то международные проекты, на которых ребята из BCG Gamma могут участвовать? Да, абсолютно. Значит, BCG Gamma — это глобальный офис. И, на самом деле, у нас довольно много международных проектов. То есть вот вы поговорите еще сегодня с ребятами, которые... Они все участвуют в международных проектах. У меня работала, работала команда на одном из проектов в России. Проект был с Лукойлом и по нефтедобыче, по оптимизации нефтедобычи предсказания поломок оборудования. И вот сейчас просто члены этой команды, которые были тогда проект закончился, один из них работает на, на оптимизации авиационных перевозок, другой работал на проекте, связанном с оцениванием стоимость контейнерных перевозок, это другая страна. То есть одна страна, вторая страна, там третья работает на банковском кейсе, третья страна. То есть, в принципе, а, как, какие-то кейсы проходят в России, какие-то кейсы проходят за границей, в общем-то, по необходимости. Я бы сказал так, у нас стаффинг происходит скорее по а, вашему знанию, опыту и умению. То есть, когда нужен специалист с определенным опытом, и он есть в другой стране, не вопрос так сказать, туда, туда его и туда человека берем. <соединяющие> Ген, расскажи, пожалуйста, про свой международный опыт. Ты сейчас, получается, 9 месяцев был на проекте в Амстердаме. Да, с сентября мне, заставили, мне позвонили, сказали, есть отличный проект с оптимизацией, все как положено. Он в Амстердаме. Есть ли у тебя виза? Визы не было, поэтому первый месяц я отработал в Москве, по достаточно удобно работать, используя Slack гид, э, все было хорошо, но когда я присоединился уже лично, стало намного интересней, потому что проект связан с авиалиниями, работой, можно сказать, в аэропорту Амстердама, в Сипхоле. Что вы делали? Э, проект очень большой, конкретно мой стрим занимался креодисрапшн менеджментом, а именно, если есть ситуация, когда расписание инфизибл становится, то есть экипаж не может его снова выполнять, как минимальными изменениями сделать это расписание снова feasible, то есть так, чтобы его можно было выполнять экипажу. Альтернатива этому, если это сделать нельзя, приходится либо задерживать, либо отменять рейсы. И задержка, и отмены это достаточно большие косты. Соответственно, если есть тул, который советует, именно Decision Support Tool, который говорит, вы можете пофиксить расписание вот так вот, вот как-то поменяв расписание, либо использовал резерв, mm -hmm. если он есть, то это может сохранить достаточно большое количество денег. А в чем там э, data science заключается? На uh, первый взгляд, казалось бы, наверное, можно придумать какой-то rule-based Data систему. science в том, что задачи расписания достаточно хорошо известные математические задачи. Если их сформулировать правильно, то это получается именно оптимизационная задача с целочисленными, uh -huh. в данном случае, булевыми переменными. И всю эту оптимизационную, оптимизационную задачу можно запихнуть в какой-нибудь классический solver, который очень эффективен, например, в Гуроби, и который работает очень быстро. И тогда у вас получается уже оптимальное э, решение. Оптимальное решение самое выгодное. Если будет какой-то rule-base, первое, вы можете не всегда найти за решение, а во-вторых, оно, не, скорее всего, никогда не будет оптимальным. Поэтому здесь как раз-таки скорее data operation research. Именно исследование операций и... Работа с данными заключалась найти, скорее, вначале use case, uh -huh. где можно применить вот этот вот Advanced Analytics, Operation Research, чтобы сохранить uh -huh. достаточно большие средства. Что было самое интересное на проекте? Я думаю, атмосфера, которая создавалась командой, командой клиента и командой консультантов, то есть у нас была абсолютно интернациональная команда, был software-инженер из Италии, software-инженер из Испании, uh -huh. data scientist из Чили, data scientist из Гондураса, Естественно, голландцы были, несколько человек из России, и все, вся вот эта смесь создавала неповторимую атмосферу. Потом работа, сама отрасль очень интересная. То есть я каждую неделю два раза летал туда-обратно, и, по сути, я видел в нашем Туле, видел расписание вот этих рейсов. Мог проверить задержку рейса непосредственно в своем на своем компьютере или даже последствии, когда мы простили интерфейс на телефоне. А, и на то себе, сет... я проверил, Мой да. задержался, да? Да, то есть была ситуация, когда я смотрю, мой рейс задержан на 40 минут. Смотрю официальное расписание, он не задержан. Поеду на всякий случай, вдруг официальный вернее. Нет, наша внутренняя оказалось намного точнее. Тогда как раз из -за задержки экипажа, задержки пилотов, по-моему, наш рейс задержали. Слушай, то есть тул предсказал задержку? Нет, тур, нет? Тул не предсказал. Тул знал э, а, он данные. внутренние данные знал. Да, он знал внутренние mm -hmm. данные, и как раз если бы его можно было применить в тот момент, он еще в разработке был, то, возможно, можно было найти решение, чтобы рейс не задерживался из-за того, что на предыдущем рейсе пилоты задержались. Mm -hmm. Соответственно, я мог на себе почувствовать, когда он уже сейчас в, э, в работе, что некоторым людям может быть сокращена достаточно сильная задержка благодаря нашему тулу. А в деньгах сколько это экономии? В деньгах зависит от рейса, то есть какие-то рейсы очень дорого задерживать из-за того, что в них потом слишком очень много пересадок, uh -huh. и люди теряют свои пересадки. То есть все очень сильно зависит. Плюс тут скорее, если говорить о самых больших сохраненных именно денежных средствах, то тут не наш Тулл надо рассматривать, а параллельно ему, который работает не с экипажем, а с самолетами. Потому что когда вы меняете расписание самолетов, либо оптимизируете их назначение, учитывается еще там, расход топлива разных моделей самолетов, э, задержки из-за самолетов и так далее. То есть здесь сейвится несколько больше. Слушай, ты пошел э, в BCG-гамму из аспирантуры. Да. Сразу вопрос такой: а не скучно ли работать в гамме? Ну и вообще в бизнесе после аспирантуры? Абсолютно нет. Во-первых, работа на самом деле достаточно похожая, то есть что у меня в аспирантуре было. Найти какую-то задачу, сформулировать математическую модель, проанализировать ее, может ли она быть решена, сформулировать ее, программировать на компьютере, решить ее, проанализировать решение. Здесь то же самое. Есть задача, нужно восстановить расписание. Формулируется модель, делается сначала какой-то прототип, буквально на коленке, он решается, он смотрит, что задача решаема. После этого мы уже разрабатываем именно сам тул, то есть полноценный тул, который развертывается, есть цикл релизов, нанимают софтвей инженеры, фронт-энд инженеры. На этом все. Спасибо, что смотрели. Лайкайте, отправляйте друзьям, рассказывайте о нас. Мы вам будем очень благодарны. И, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам было интересно в этом интервью, а что показалось скучным и бесполезным. Мы обязательно учтем ваши комментарии. И расскажите, с кем еще вам хотелось бы посмотреть интервью. А мы снимем. Спасибо. До следующего раза.